Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашей подписчицы Кристины и у нее вопрос следующий. Необходимо ли в согласии супруги постоянно указывать каждый объект отдельно и каждый раз получать это согласие или можно это сделать как-то один раз с указанием какой-то общей универсальной формулировки. Давайте разбираться. Действительно, для того, чтобы подать заявку на участие в торгах, часто в списке документов вы видите, что необходимо предоставить согласие супруга или супруги да, на эту сделку. И это согласие вам необходимо получать каждый раз и каждый раз указывать, на какой объект вы планируете подавать заявку. К сожалению, предоставить какое-то общее согласие, какой-то общей формулировкой невозможно. Не забудьте, что это согласие вам также необходимо нотариально заверить и уже предоставить скан согласия в нотариальной форме. Я желаю, чтобы у вас все торги были выигрышные, чтобы ваши заявки всегда проходили. Желаю вам победы на торгах. Если для вас это видео было полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, задавайте, мы всегда рады вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!